Короче, всем Дровенский, с вами Кашенский, и ровно через 9-15 минут будет стрим по вот этой вот игрушке на канале Клашмени, так что заходите, я вас там жду.